Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 5 октября 2022 года. рынок по-прежнему находится в зоне экстремального страха индикатор страха и жадности показывает отметочку 25 индикаторы по главной криптовалюте показывают нейтральную зону пока в неопределенности индекс alt сезона показывает отметочку 63 мы пока ближе к сезону. за последние сутки у нас было ликвидировано 23 с небольшим тысячи трейдеров на общую сумму 51 с половиной миллиона долларов в основном потери несут шортовые позиции но как видите есть некоторая разнонаправленность соотношение коротких и длинных позиций также за последние 24 часа у нас преобладают лонговые позиции но с небольшим перевесом 50 процента при том что индикатор альт сезона показывает нам небольшой рост в сторону альтов обратите внимание доминация у нас росла и этот рост продолжается начиная с 8 сентября 22 года мы с вами об этом говорили индикатор сайфер и крестами нам показывал манипуляцию мы продолжили этот рост сейчас у нас сопротивление было Зона уровня FIBA процента Мы пытаемся продавиться через нее и подняться выше к золотому сечению 618. Обращаю ваше внимание, что на дневном таймфрейме очень четко индикатор Market Cypher B показывает нам попытку выхода в зеленую зону денежного потока. Но у нас есть некоторая перегретость по волнам Momentum, это видно, и также по желтой волне VWAP цены средневзвешенной объем на индикаторе. И мы можем посмотреть на 6-часовом таймфрейме как раз-таки эту перегретость. Обратите внимание. Cypher A подрисовал красную точку, также Cypher B подрисовал красный кроссовер и у нас есть загиб по волне момента, гребнем волны, что говорит нам о том, что мы скорее всего будем коррекционно снижаться. Но после некоторого коррекционного снижения, с учетом того, как выглядит дневной таймфрейм, у нас есть все предпосылки к тому, что доминация биткоина продолжит скорее всего расти. Также обращаю ваше внимание на индекс доллара. Я все еще предполагаю, что мы уйдем в зону 117, откуда у нас откроется дорога на 121 и 128. Ну, 128, конечно, под вопросом, в любом случае это достаточно серьезный путь, это, скорее всего, не произойдет сразу, накопление такого количества перевеса в корзине основных резервных валют, но если мы посмотрим, что у нас происходит с учетом технического анализа, то мы видим, что мы уперлись сейчас в поддержке уровня FIBA 382, это примерно на отметке 109, дальше поддержка на отметке 108, и если проваливаемся и там, и там, то у нас пунктирная трендовая паутина удерживает на отметке 107 примерно с небольшим. Но опять-таки стоит обратить внимание, что у нас сейчас естественно все еще продолжается зеленый манифлоу на индикаторе market cypher b это означает что пока еще находится в зоне роста и у нас есть все предпосылки к тому что этот рост может продолжиться после некоторого коррекционного снижения оно может также произойти как вот в период июля-августа уйти на нулевое значение с попыткой выход в красную зону но мы толкнемся вверх потому что накопление валют скорее всего будет сейчас в приоритете последний рост и закрытие в зеленой зоне основных бенчмарков соединенных Штатов америки связано с тем что инвесторы услышали о некотором смягчении и переходе в глубины настроения со стороны федеральной резервной системы здесь, скорее всего, повлияла ситуация, связанная с банком кредит Свиз, о том, что этот банк может быть национализирован с учетом того, что не может справиться с действующим кризисом. И, скорее всего, Федеральная резервная система будет смягчать денежную кредитную политику. Я бы не настраивался на этом на 100%. Конечно, дисклеймерный финансовый совет. В любом случае, я думаю, что сейчас будет попытка найти какой-то паритет между тем, как сдерживать инфляционные глобальные веяния, с учетом того, что удержать инфляцию сейчас пока не получается, и при этом не разрушить банковский финансовый сектор по всему миру. Стоит также обратить внимание на некоторые заявления последние со стороны должностных лиц Федеральной резервной системы, которые подтверждают, в частности, это член Совета Управляющих Американского Центрального Банка Филипп Джефферсон, подтверждают мнение Джерома Пауэлла о том, что замедление инфляции в экономике, вероятно, потребует достаточно длительный период, в течение которого она будет расти слабее долгосрочного тренда. Джефферсон заверяет о том, что они скорее всего, будут стремиться к целевому уровню в 2%. То есть повторяет те самые ястребиные настроения, которые были от главы Федеральной резервной системы. Так что послабление и голубиный настрой, он может быть исключительно временным для того, чтобы каким-то образом поддержать рынки. В частности, Уход в рецессию американской экономики в большей степени, конечно, связан с тем, как будет сейчас выглядеть статистика по безработице. В первую очередь мы с вами увидим эту информацию завтра, в четверг. У нас будут данные по числу первичных заявок по получению пособий по безработице. И на следующей неделе у нас очень важные дни. 13 октября мы с вами будем получать информацию по инфляции, по индексу потребительских цен. То, как будет вести себя Федеральная резервная система на следующем заседании которое состоится 1 2 ноября где будет приниматься решение о ключевой ставки будет в первую очередь зависеть, конечно же от того какие показания будут по инфляции ну и далее мы конечно же увидим с вами в любом случае долговой кризис поскольку та ситуация в которой сейчас оказалась мировая экономика она носит абсолютно беспрецедентный характер также хочу обратить ваше внимание на этот индикатор технического анализа платформа look into bitcoin есть в описании к этому видео обратите внимание что за все время существовало биткоина в этом логарифмическом канале мы лишь однажды вываливались за его нижнюю границу. И это произошло тогда, когда инвесторы действительно паниковали. Неординарная ситуация на мировых рынках. Это было связано, конечно, с локдаунами, это было связано с коронадампом. И сейчас впервые мы действительно глубоко находимся ниже нижней границы. Это происходит, безусловно, потому что мир столкнулся с невероятными кризисными явлениями, которые, в принципе, прецедента в прошлом не имеют. Также хотел на этой платформе обратить внимание еще на один индикатор, периодически он бывает в наших обзорах, это индикатор настроения. Для тех, кто впервые на нашем канале, то этот индикатор показывает активность адресов, то есть появление и изменение активности адресов за последние 28 дней, а также изменение цены за этот же период, предполагая, что тем самым меняются настроения инвестора. Если мы находимся выше красной пунктирной, это означает, что мы находимся в зоне перекупленности, а если мы находимся ниже, то есть ниже пунктирной зеленой, то это означает, что мы находимся в зоне перепроданности, и настроения, скорее всего, от этих отметок будут расти последний раз, когда мы смотрели, мы находились примерно вот здесь. Это было в начале сентября. В середине сентября этот индикатор тоже был в наших обзорах. И мы предполагали, что мы будем расти. Так и произошло. Цена с этого момента изменилась незначительно, поскольку индикатор не показывает силу изменения цены. Это может быть достаточно серьезный прорыв наверх и достаточно серьезный рост цены буквально в два раза, а может быть нам на 10 или 5%. Но в любом случае, в среднесрочной статистике этот индикатор достаточно точно показывает настроение инвестора. Сейчас мы двигаемся к верхней границе и, с учетом того, как двигается рынок, пока что я не предполагаю каких-то резких движений наверх, но предполагаю, что мы уже потихонечку будем еще двигаться вверх через какие-то коррекционные, конечно, движения. Давайте посмотрим на график биткоина. Обратите внимание, биткоин не стал, конечно же, исключением, и потепление на основных фондовых рынках, на американских фондовых рынках, нам придало небольшого импульса, и сейчас на дневном таймфрейме мы видим, что пытаемся совершить прорыв через уровень Fibonacci примерно на отметке 220 280, 20. 1270 где-то здесь 236 по фиба локальная и скорее всего если ее прорвем то двинемся к 382 и дальше у нас тоже открывается дорога еще выше в зону где-то 2183 но сразу хочу обратить ваше внимание на очень важный фактор это индикатор объемов и максимальное значение по объемам вот здесь нам говорит о том что зона 21 является максимальной концентрацией со стороны продавца то есть здесь нам будет достаточно сложно преодолеть эти объемы. Поэтому уровень 21 сейчас берется за основу, как главное сопротивление в этом движении, на мой взгляд, скорее коррекционным, нежели каким-то новым буллраном. Скорее всего, мы сейчас как минимум уйдем на локальную коррекцию. Мы видим, что индикатор Cypher A подрисовал нам синий треугольничек, который говорит о том, что движение остывает на 6 часах. Это объективно видно. Мы находимся по индикатору Market Cypher B с точки зрения стахастического осциллятора. RSI уже в перегретости и Скорее всего будем разворачиваться. Все еще зеленый манифлоу на 6 часах, но цена средневзвешенный объем VWAP двигается сверху вниз. Поэтому в краткосрочной тенденции мы скорее всего увидим нисходящую динамику. И сейчас поддержкой выступает 236 на 6-часовом по FIBA и если мы ее проваливаем, то уйдем ниже. Здесь мы с вами можем видеть глобальные поддержки, локальные в том числе, если проваливаемся ниже этого уровня FIBA. Дальше 19600, это уровень предыдущего All Time High. Он периодически бывает то сопротивлением, то поддержкой. Цена, в принципе, консолидируется вокруг этой зоны. Если проваливаем его, увидим 19480, 19500. В принципе, это все зона 19000. Здесь у нас и также пунктирная паутина, трендовая тоже выступает поддержкой. Стоит также обратить внимание и на средний скалинги, Давайте посмотрим, что у нас в этой части. На 6-часовом таймфрейме поддержкой у нас сейчас выступает 100 й экспоненциальная средняя скользящая голубой мувинг. Она как раз таки консолидируется в зоне 19600. Дальше у нас поддержка уже 50-й экспоненциальной средней скользящей оранжевый мувинг. Он у нас находится на отметке 19500. Все это зона 19600 на 6 часах. И сопротивлением выступает уровень 2340. Сейчас там идет консолидация 100-й экспоненциальной средней скользящей. Все, что касается более глобальных часов, то 50 экспоненциальная среднескользящая сейчас на отметке 2050. 20 она выступает сопротивлением динамичным для прохода цены выше в зону 2900 как я уже сказал в зону 21 но перед этим нам 2600 необходимо преодолеть это пунктирная трендовая паутина сейчас также находится в сопротивлении если посмотреть на более глобальные часы например на недельный таймфрейм то мы с вами увидим что в целом продолжая нисходящую динамику актив ушел в боковое движение отрисовывая сейчас зеленую свечу доджи находимся в определенности. Маркет Cypher B подрисовал зеленую свечку. Вроде бы есть якорная волна и намек на триггер, но активная красная манифлоу говорит мне о том, что мы все еще... Находимся в нисходящей тенденции и пока серьезных разворотов, по крайней мере намеков на серьезный разворот, на недельном таймфрейме я не вижу. Да, многие в преддверии появления вот этого зеленого кроссовера на недельке говорили о том, что мы уже перегрелись и скорее всего будет рост, он действительно состоялся, здесь индикатор секвентал подрисовывал нам окончание на девятой свече. Подсвечивал ее зеленым цветом по инерции, как правило, несколько свечей мы продолжили двигаться, ушли в боковой флэт, накопились повешенного, после чего стали двигаться в восходящей динамике. Но импульс был достаточно слабый, потому что в целом, конечно, макроэкономические веяния сейчас очень сильно влияют и на наш рынок, ну и корреляция с основными фондовыми рынками у нас безусловно продолжается, ну и по другому быть никак не может. Ну и если посмотреть совсем короткие часы для интрадэй стратегий. Мы с вами можем видеть, что мы ушли на коррекцию Явно видно это понижающееся движение Можем посмотреть по другому набору индикаторов Будет более глобально и объективно видно Посмотрите, у нас здесь есть пересечение по волнам MACD индикатора, скорее всего мы будем двигаться вниз и также видно индикатор BOOM PRO сверху вниз тоже двигается, намекая на шортовое движение. Поэтому на двух часах мы скорее всего будем толкаться в нисходящей динамике, но есть некоторая неопределенность и связано это с тем, что у нас все еще пока зеленый манифлоу. Только-только небольшой намек на уход в красную зону. Это китайская версия индикатора Cypher B, но в любом случае по ней даже видно, что у нас цена средним объемом Vivap находится внизу. Если мы посмотрим на классический оригинальный индикатор Market Cypher, здесь тоже будет это же видно, что волна момента внизу и она может не сразу дать нам достаточно сильный импульс вниз. Поэтому есть некая неопределенность, мы лежим на поддержке, нужно дождаться импульсного движения рынка и подтверждения шортовой динамики для локальных трейдов, локальных сетапов по соответственно, коротким часам. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, обязательно поддержите канал комментариями. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, Телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также в описании к этому видео есть все ссылочки на наши партнерские биржи. Биржа Bybit и биржа BNX. Рекомендую тоже обязательно по этим ссылкам подписаться. Отличные биржи не попадают ни под какие антироссийские санкции. Имеют все необходимые с точки зрения функционала копи копитрейдинг, и, соответственно, peer to -peer площадку, и даже торговых ботов, и у биржи BNX в том числе есть социальная сеть. Ну а с вами был Гоша, канал рейд и до новых встреч!